Камбагер Анна Николаевна, поселок Эконда, 1 августа 2007 года. Рассказывает. Бабушка, не более как? А? Лиду на лап, ты ду за лиду балды, сад, не сад. А, сад, дудер, его загунда надо. Да. Да. Гукол, иду комаса, иду балдинде, в Дундан сиду на ногти. Моля, наду, иду, моля, наду. Падухагдиганде, хагдигантер, дедушка заморенца. Ганнарин. Тала асин война бисан, сэ? Я кум война билдит, талли, буй, Дедушка, ну, нырла ородима салдун. Ороджи кун? М-м-м. Исфей и селико ороджи. Сэ. салдун, да? Аурорду, кто тобе сад? Иду. Упал, упал, так? как тысяч? Тысяч, голов было. Антида, одон ты наш, не бежен, ты костил, ты дал орослый лод, ты Тахи не рух, не рух, не рух, не рух. Это рух. И мы почему-то пили, И... да? вот только пошту пусть Алла мать тесалду Телор Бул он, когда И его И его Халал Хлеб селкон, том или том, том или хлеба хлам идёт. Это хлеб понят бедный. Когда он кит хлама ясен. Ты рыбиться на Война <говорот> ид ⁇ ча, и гупай Война <говорот> И как вы видите? Какой-то Война <говорот> доклада. Никакой война ид ⁇ т Война ид ⁇ т ча, да. Война ид ⁇ Война ид ⁇ т ча. Ну... Ну, да. Ну, ну, ну, ну, ну, не ⁇ лдавит, вот ид ⁇ т, он бесит, крестопор, он крестопор, так бесит, бери водир, куда? Куда? Куда? Куда? Пойдем там. Бурдука на разда. Вы как? бурдука вцепили его. Старенья к где записан? Старенья к где ду. кто А мы, тук. а тук. И старайня, как ты сказал, побыла Азия. Побыла Агунда, Олландо, и побыла. Ой, конь. Ой, конь. Ланкая, а я говорю, что не его. Никакой видимости. Никакой видимости. Никакой Орол, бутяк, ел, бутяк. Ива, да Премия сильная, ох, Ох, пушить. Ох, пушить. Ох, пушить. Да, ну, а я делаю, да, или я делаю. Да. Когда урон, он не должен быть, мой локты только то, что то, что то, что то, что то, что то, что то, то, вот так вот, да, не. литеере. Это которые я тина, серкошатают буро, Доктор веки. Было лекли, кора, доглашу лекли, да доктор mm -hmm. ай Если вы хотите, то я что-то, если я мог сделать что-то, если я мог Королева, город, дюко, город, коу, Ага. Моя, моя. Ча то вы Спрашивайте ее. А, ковар. А как вам сватался ваш муж будущий? Расскажите. Он Анна, дочка одиска, дедушка с кабабушка, он Амурин. А? Да, ну кто дира? Он дедушка Амурин. Экспедиция дома са, он Гунандин. Он он аккуратно уголок темный. не могу, я не Я Я Я когда вдруг они ехали, мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан мухан а вот до свадьбы вы расскажите, как вы жили у отца с матерью там. Бундеран, дус он индисалду. Мирна, он мирана индисалдун. Орорды тоже индисалду. Уротику дет, как и кутику. Тайгаду тоже бедеса. Тайгаду кутику. Тара, ха-ну-ка ты держи. Тайгаду, тайгаду. А там тайга отличается от этой-то. Там кнопку нажмите сзади. Не-не-не, не борбу. Вот. Ага, там дальше-дальше. Еще дальше. Ага, красно. Нажали. Сейчас Гунду колор, котовы бесать? Котовы? Иду им колор. Вот им колор, иди им. Я кидаю, я не знаю, это я даю, я Иди я приливал, что не Дядя, лукил, лук. лукил. кил, лук. Каря, какой, дядя, лук. Каря, лук, лук. Каря, лук, лук. Каря, Луса детон кисненгура. А? Луса детон кисненгура. Ягун только 30. Ягун только 30. Ягун только Я так ты леден. А после они ангани Это котельдер. Они к водке едят. Там нужно водя пить, надо. Водя пить котельдер я водя пить. А, И Детей Про детей расскажите, пожалуйста. Ну, ну, да. Да. А вот когда вы в тайге, вы рожали, приезжали сюда или прямо в тайге рожали? В тайгадуш. Балдяки сжитые гадурики. А кто помог? Кто помогал? Не баланки. Балди, А ты, а ты как? А ну, ну, где? Ну, а если болели, то как лечились? Гусло, льмион, а и тесал дым. Киль он кирвей бандера. Маскадангит им бандера. Хайдаду на воротах в крови киль. Напилим кит матера. Пьем ки а А в поселке уже давно бабушка живет. Некогда лака, уйду уже индисас, пойду. Тайгадубка. В городу. В ора, такой mm А -hmm. да, mm -hmm. Ну, я думаю, что это так. Ну, я думаю, что это так. я я думаю, что это так. Ну, я думаю, что это так. Ну, я думаю, что это так. Ну, я Усид школа до хули ты, школа до только не где как-то. Более Не едет А, Семени Как на А к себе. <соединяющие> к себе туда на родину ездили когда-нибудь Только. Мирынде, тадук, там тыль дулаека, дун дула, ты нанасас. А вообще. А родня же мы на это учатся, когда мы уходят, мы на уроках мама курит на уроках мы не успеваем чем-то не могу. Да по и вот, у кого что-то. Еще про что. А как тут вот в поселке э, про ранешнюю жизнь и про теперь рассказать? Что вы про поселок можете сказать? Это к... холок-то Елинка бабушка. А -а -а. И, и одна нотика. А ты иди на ябиски, ягуни, а ты и какая он говор, а я не тма, а и какая он говор, халак а санки у кого И А отсюда на войну брали? Одук войнала же хрумки не ца. Одук, Роди. Роди. Роди. Не войнала Максим канце. Максим канце. Ори. Да. Да. Да. И маму, чиндага, да, я ловит. <говор> Это он. Прослови Александр. Да, я только в Мухону. Руках.. Mm -hmm. я грусен дал, кабар, как ты тарел-то все выдели. Так где я вот подгрузко с тех? Когда бука. А когда вы сюда приехали, еще поселок был на озере? Нет. А, но на старой реке А вот рассказать можно про старую? дедушка, нука мамика. никогда дужи, А, тадук. А, А, Мастерное десяти. В ловнику для мокотен ту рудок. Карелонатен. Лучал. Магазин де Асин, <кунда> бисан. Асин, асин. И вот <губежит> не вотки это нергуляль во обдеркло ловля. Лучалки. Ту рудок подан. Ику для моно ло ой десяти. И вот каждый лов. Бабушка, вы, наверное, еще шаманов застали, когда вы молодая была, еще, наверное, шаманы тут были. Хаманы. Анка, шаманы, бабушка, бесатенька, шаманы, сисас. Все, мне не им хаман, второй раз А, ну, мама ее шаман, а так, ну, это О-о-о Ну Тогда гумки ее бежевали Оду шаман и лазер писат или? Иду Оду, оду, не конгаду Так хаман гун, но каун Расскажите Эмин меня, ниндская бабушка, а шаман писанка Тебя лайси вканути. Окей. Окей. Окей. Марин просто шаманги санги. Хэ. Нам просто мани. Недолгий, алабуренуан. Окей. А что могла она делать? Вот что лечила? Ровба, онкина и сивкана. Ровба. Одна пахла, ищет куда-ку. Ищет парень. А людей? Было. Okay. Okay. Okay. Yeah. А бубин у нее был? Только бисан. писали. И кун. Только... Умный. Только каптувкилка. И кун кун. Губин, только синка. Умный, умный, по-моему. Умный. Умный губ. Умный губ. Умный губ. А, ага. Умный. А, просто. А здесь были еще шаманы, когда приехали? Ни оду шаман. Нива гунисас. Аду? Хаман. Нива Хурусаты. Только кирвок я катала. Атарикан кирвок. Амакан катали. А-а-а. Тэнде. Тэнде. Но мама гордый. о о Таду-таду война дуку. У винировой там а что мы сюда? не Аминин курю. Это И и Тюрма как раз когда бабушка сюда приехала. Каре, у не на И там он вышел Трех, я Как ты в Никого не осталось. Угу. Жалко, ну, плохо. Такое дело. А э, у вас всегда вот когда в Тайге вы с оленями, да, всегда кочевали-то? Лучше <реклама> раз в день саду, Mm -hmm. И так вот то, что осталось, да, тоже олени. Ну вот то, что у что-то там есть. Вот еще Вот это, Так А на собаках тут никогда не ездили? Ездили. Не нахрен же, не нахрен же, геркуде сады. А ну, кто не на геркудин китин. Орантоновый. О, боже. А турик, а кугар водим, кетерин, и на кунгкозе, карапок А детям какие игрушки делали в тайге? Абдултин антил бисатин кунгакаду. Абдултин. Ханякацепкиль. Кокчар бахарин. Кокчар де бисатин. Кокчар де. Бутал, ты все ты терете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, тырете, а в какие игры ребятишки играли? Вот может быть бабушка еще из своего детства расскажет, в какие игры играли. Когда маленькая она была. Или когда дети ее в какие игры такие играли. Антика Аси-аши. А в камушки не играли? Вот она про камушки. Да, говоришь, что вот камушки в речке. Вот в камушке. Только А палочки? Еще в палочки. Бывают. Я знаю, у кетов в палочки угу. играют. Вот эти, вот эти копыты оленей, вот эти играли. Вот куклы это были в, и танки, и все на свете там. Так. И вещи шили. Я даю ей людям отойти. И я думаю, что он и И я убедилась, что я то А когда бабушка маленькая была, из луков еще, вот ее отец из лука еще охотился или уже только ружьем? А Миндика утала хуюкунду киска, Улюбителя я готов, как как улюбителя я готов, как улюбителя как я а «бр» уже не было старинного? Бр. Бр, асин бисан. Да. А уже так специально не охотились взрослые-брит? Да. да. Да. А белку ловушки ставили или стреляли из ружья? как он говорит, Нет, это у Он И у него к More walking okay, and then. какая hmm begin more. And I and then walk okay, more. Mm. Then I would do engineer you look at Tadu. Talaki. Hey could be given you. Nothing goes off okay. mm -hmm. А на медведей тут вот добывали медведей или нет у Вас запрещено было Бабайкова раньше? Бабайкова, путала ангиби, и убивали, и А чего любили, Бабайкова, или. Нету, да? Так. А волков много? То ли на Говорят сейчас много волков стало. Но то все много было. Ага. А вот еще, бабушка, про семью свою, братьев, сестер, много у нее было. Как это говорят? А кинди на кунгал бисан. Бекут? Да. Это до якутска до индира. Да. Бекут и